Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ирина, а это сайт готового и настроенного автозаработка по системе МЕД. Да, вот такое у него сладкое название. Я уверена, что у всех вас есть умение, которое даст возможность зарабатывать до 5000 рублей в день, любому. Это умение копировать текст. Почему так просто? Потому что мой собственный уникальный сервис Infocube позволит это сделать. Я уже давно занимаюсь партнерским маркетингом и зарабатываю на этом примерно 150-250 тысяч в месяц. И раньше для этого мне приходилось работать целый день без выходных. Но я создала для своего удобства сервис, который автоматизировал мой заработок. И вместо огромного пласта работы все свелось к простому копированию текста. И с сегодняшнего дня этот сервис будет доступен вам. Зарабатывать на нем вы будете так. копируйте готовый текст на сервис, он сам будет генерировать вам материалы для работы. На этом сервисе у вас будет магазин, где вы сможете выставить на продажу свои материалы. И это уже начнет приносить вам деньги. Дальше вы идете в другой сервис. Делаете настройку там, загружая материалы с инфокуба. И запускаете продажи. Но это еще не все. У вас будет собираться база, которую вы сможете использовать сами, либо сдавать в аренду также на сервисе Инфокуб. И вот тут вы думаете, что лучше уже быть не может, но может. Я создал специальные чаты и буду разбивать вас по командам, давая направление для работы. Вы не будете работать одни, с вами всегда будут товарищи, которые будут вам помогать и поддерживать вас. Благодаря командной работе вы сможете объединить усилия и заработать гораздо больше и быстрее. С вами была Ирина Семенова. Я жду каждого из вас. Будем зарабатывать вместе. Команда, вперед!